Точки роста – это очень такой важный показатель, который вы должны научиться понимать. Но ну вот на предприятии в клинике какие точки роста могут быть? Это нерациональное использование площадей, стоят в пустой кабинет. Вы должны с этом разобраться. Почему? Для того, чтобы поставить себе такой вопрос, вы должны иметь один показатель – какая у вас загрузка. Какая у вас загрузка в клинике вообще, кроме вашей курочки, да? 40-30%. А потом берете отдельный кабинет, вернее, сейчас специалистов, как они загружены, кто-то на 20, кто-то на 80, кто-то на 100%. А потом смотрите, как у этих специалистов ваш главный врач поставил в график, как кабинеты работают. И находите пустые окна. Вот это точка роста. А дальше вы должны принять решение вместе со своими мудриками, что развивать на этих пустых площадях. Либо брать дополнительно растущие бизнесы, у вас, например, хорошее направление. Либо брать новых врачей, либо проводить это Там много может быть параметров. Это одна точка роста, это площади. Второе, это ваш бюджет. Если вы понимаете, если вы знаете, какой должен быть бюджет по выручке, если вы понимаете, что вы его не завыполняете, то дальше вы, как управляющий, должны поставить себе вопрос, что с этим делать, как на это влиять. Ну, и вот один из параметров чек. Его вы должны очень четко получать в своем а, управлении. Он должен быть по клинике в цену, по специалисту, по направлению, потому что у каждого направления разум да, средничек. Глубина UTV это по сути дела вы должны получать аналитику по пациенту. Глубина это такое понятие, когда сколько каждый пациент по каждой нозологии принес мне денег. Ну, например, а, пациент пришел с языком болезнью. Сколько он оставил ваши клинике денег? Есть человек, пришел с боленной на спине, он сколько раз ходил, сколько выручки вы него получили, сколько он у вас лечился. То есть вы по каждому пациенту должны понимать, что происходит. Вот этот вот показатель себестоимости и маржинальности услуги, к сожалению, услуги бизнеса, его, к сожалению, вообще сегодня очень мало считают. Только продвинутые клиники, которые на самом деле являются бизнесами. Попробуйте, как брать интересы, устраивая свои акции, скидки, посчитать, какая, сколько вы сюда оставляете. Может быть, вы вообще снижаете все вот эти цены, скидки давая пациентам. может быть, вы вообще ниже своей себестоимости проваливаетесь. И когда вы продаете услугу или программы, в котором есть набор услуг, вы очень четко должны понимать маржинальность того, что вот такой продукт, который вы продаете. Ну естественно нужно уметь работать с ценами. Это тоже точка роста. То есть вы должны понимать, какие услуги у вас наиболее востребованы и поднять, может быть, не намного стоимость этих услуг, а там на один процент, но при этом вы получите 20-процентный прирост по выручке. Вот это все должны вам помочь посчитать экономисты и маркетологи, которые умеют это считать. Ну и, естественно, самая последняя точка роста – это анализ текущих затрат. То есть вы очень должны понимать, в процентном отношении в каждой статьи затрат, вообще в общих затратах и от выручки. И вот этими параметрами постоянно руководствоваться. Ну, по сути дела, для управляющего это все основные показатели, которыми мы должны пользоваться.